Всем привет, дорогие друзья, с вами Буйк, и чё-то давненько не выходили ролики, на самом деле у меня просто кончились идеи. Но не тут-то было, подумал я и вспомнил про свою недавнюю рубрику, где я проверял сайты с кейсами. И сегодня я решил проверить такой сайт, как jetcase.pro, только здесь игра идет уже не на подарки, а на деньги. То есть, вы понимаете, закидываешь деньги, открываешь кейс, выигрываешь либо больше, либо меньше, либо такую же сумму. Я знаю, что вам не нравится, когда я много говорю перед тем, как открыть какой-либо кейс. Поэтому сразу перейдем к делу. Я пополнил баланс на 450 рублей. Ну и, собственно, давайте начнем открывать кейсы. Переходим во вкладку «Кейсы», и здесь нам представляется вот столько кейсов. Если я правильно посчитал, что здесь 12 кейсов. Так, и самый дешевый кейс здесь стоит 20 рублей. И в нем можно выиграть максимально 50 рублей. Что ж, давайте попробуем. Нажимаю «Подробнее» и «Открыть за 20 рублей». Что ж, с богом, открываем за 20 рублей. Я выиграл 40 рублей. И это достаточно круто. Так, ну, в принципе, пока я в плюсе. Давайте откроем еще раз за 20 рублей. И... Я уже выиграл 45 рублей. И пока что я вообще в плюсе. Я пополнял баланс на 450 рублей, теперь у меня 495. Давайте мы пока выберем другой кейс за 50 рублей, в котором можно выиграть 100 максимально. Открываем кейс за 50 рублей. Эх, лишь бы не просрать эти деньги. Да ладно, серьезно. И у меня на счете уже 535 рублей. Так, давайте еще раз откроем кейс за 50 рублей. Я думаю, что мне повезет. Здесь еще можно брать плюс 10% к шансу. Я чуть не вижу в этом смысла, честно. Давайте откроем еще раз кейс за 50 рублей. Серьезно, 575, и я, я, я в плюсе? Честно говоря, даже не верится. Давайте еще раз залезем. Так, 250, 500. М -м -м, давайте откроем кейс за За 500 рублей. Что делать? Давайте откроем за 500 рублей. В принципе, я надеюсь, что мне повезет. Я не просройте все 500 рублей. Фух, была, не была. Охренеть! Вы сейчас подумайте, чего же у меня такая как бы невеселая реакция? Я как бы рад, я пока что в шоке. Сейчас шоковое состояние. Давайте еще раз откроем кейс за 500 рублей. Да а <г Glen> что если взять плюс 30 к шансу? У -у Попробуем. Кстати, плюс 30% к шансу, это 150 рублей. Итого, кейс за 650 рублей. Давайте откроем, не пофиг. Я не буду смотреть, не хочу просирать все эти деньги. Полторы тысячи! Так, у меня есть 2925 рублей. И это, мать его, почти 3000. Короче, я человек азартный. Я психанул. И открою кейс за... Э, стоимость 500 рублей. Так, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте. Сколько я здесь выиграю? Блин, ребят, честно говоря, с сам не понимаю почему мне так везет все у меня есть 3925 рублей открываю самый дорогой кейс и все на сегодня хватит все как бы ну азартный человек он как бы азартный человек ну все <плодисменты> Блин, ребята, ребят, ребят что делать? А давайте еще за 3000 открою. Блин, и мне пофиг уже все. В любом случае у меня 3925, как бы я ни крутил. <таспорщик> да как так-то? Еще раз открываю последний раз. Все, честное слово вам говорю. Последний раз. Двенадцать тысяч девятьсот двадцать рублей. Так, мне похер, все, Я больше не буду играть. Это слишком большая сумма получается. Короче, для чистоты эксперимента я подаю заявку на вывод. 12 тысяч девятьсот двадцать рублей. И в течение дня, как здесь написано, в течение 24 часов, если мне придут деньги, я это снимаю на телефон. Даже не через бандикам, даже не через какую-либо программу. Просто снимаю на телефон. Максимальная сумма вывода десять тысяч без проблем, без проблем просто под этим все. Короче, ребят, если что, ссылка на сайт в описании. Регистрируйтесь. Я вас не призываю, попробуйте, поставьте 100 рублей, поставьте 50 рублей, я не знаю там какая минимальная сумма. Попробуйте поиграть и напишите в комментариях, как вообще у вас получилось. Сразу говорю, если вам что-то не повезет, но ну, вы делаете все это на свой страх и риск. Я лишь Обозреваю этот сайт, и если мне придут деньги, я короче все сниму на видео и вам покажу. Блин, просто. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк. Не забудь подписаться на канал, если ты здесь впервые. Ну а с вами был горик Всем пока-пока. Ребята, пришли мне деньги. 13386 рублей. Ну потому что у меня еще дополнительно здесь было, короче. Итого у меня сейчас сумма 13 шесть рублей. Сейчас я вам докажу, что это не... И я вам сейчас докажу, что это не код элемента. Просто э, не обращать внимания на то, что я вырезал код его фрагмент. Просто там я конкретно засветился в номер. Мне не хотелось бы на монтаже заморачиваться с э, вот этим замазанием. Короче, я одной рукой я снимаю. Никого у меня нет. То есть никого сзади нет. Одной рукой я снимаю, другой рукой я нажимаю на F5. Окей, okay, да? Я нажал на F5, смотрим, 13386. Вы видите, что деньги мне реально пришли на Kiwi. Я обновил страницу. Еще раз, всем пока.